просто девочки. А это значит, что мы можем с вами расслабиться немного. Дорогие друзья, привет. Привет! привет! Рад вас видеть на этом торжественном мероприятии. День женская лига. Я вас приветствую. Вы знаете, ну на самом деле все время. Спрошена 8 марта. <связь> В нашей любительской футбольной линии 20 лет, э -э, и вот мы дошли до того, что уже и появилась женская любительская лига, относ... сегодня статус самого красивого Александр Дипросял, руководитель руководителя футбольной лиги, он сегодня тоже с нами. Саш, привет! Девчонки, всем здравствуйте. Ну, Мы, наверное, единственная лига в Москве, которая в этом сезоне делила с вами стадион. И наши футболисты первый раз не жаловались, когда кто-то кто задерживал матчи на Братиславском, поскольку им было приятно наблюдать за этими матчами, за этими сражениями. Ну а когда вы падали или были травмы, наши врачи старались вас лечить. И поскольку Амадер Ли... линия Лион, Лион, Торонка, руководитель команды Жарёв Андрей, главный тренер Лилюк Стас, Грязнова Светлана, Галышонкова Анастасия, Савина Дарья, Ивченко Алены, Бегетова Карина, Сангемаин Оксана, Авельянова Светлана, Кулисова Снежана, Соконова Надежда и капитан команды Ефименко Марина. Давай, давай. Сейчас девушка. Букмекерская контора Леон. Технический спонсор компании Real хотим поздравить. Команду, которая развивала второе место, скажу сразу, в серию пенальти Телесман вел три раза. Это было очень захватывающе, очень круто и всегда обидно проиграть в серии пенальти. Вратарь команды Ирина Андреева, Полина Алянова, Анастасия Барута, Диана Харманова. Пухина, Марина Егорова, Гульнас Пустьманова, Дарья Броникова, Виктория Шаилькина, капитан команды Валентина Старове. А продолжит нас вечер, наш вечер, точнее поздравит вас всех. Всех культур! -фу. Встречаем! Девушки, которые, соответственно, играют. Вот. И я хочу представить гип на этой сцене, да, в первую очередь поддержать налетчиков. Вот. И это очень хорошо, что гип тоже поддерживает спорт. Верните надо время. Девушки под рандуа уходят. Также через пару кинковосход. Не не хочу стареть, не хочу в кровать Улетает мечты, я здесь остаюсь Я и ты в это жаркое время Улетает печать наслаждаясь спать, не спать Не хочу стареть, не хочу в кровать Не спать, не спать, не спать, не спать Не хочу стареть, не хочу Вице-президент Российского футбольного союза Анохин Сергей Вячеславович Просим вас! Добрый вечер, милые девушки. Спасибо. Марк для мужчин, когда ассоциируется с Международным женским днем. И я в большей случае вас поздравляю с, с прошедшим Международным женским днем. Был. Безусловно, конечно. Да. Gracias. Задействовал, чтобы мы просто это сидели, отдыхали, мир. скажем так, получали это удовольствие это, это, это, это, это, это, от мероприятия. Но это, когда это, мне предложили эту номинацию, я сказал, что я в любом случае выйду и как бы ей. поздравлю с, этим, с этой номинацией человека. Номинация «Лучший тренер зимнего кубка 2016-2017». А, это тренер, который, знаете, единственный, наверное, тренер на планете, который в прямом эфире, на камеру. Примерно, наверное, ну, свидетелей 40 могут подтвердить, что он прямым текстом послал судью, извините меня, нафиг. И знаете, что самое интересное? Разбирательство удалили не тренера, а, а сняли с чемпиона. Естественно, все вы его знаете. Это Александр Петрович. Видео. Скажите ему большое спасибо. Мы очень его ценим и ценим все, что он делает для лиги. Я на самом деле скажу очень важные слова, что этот человек действительно э, толкает нас наверх, потому что у нас были определенного порядка судьи. Случился вот этот инцидент, мы провели КДК, пересмотрели отношение к судьям, и теперь у нас квалифицированные судьи появились. Спасибо большое. Вторая комбинация очень интересная звучит как э, лучший гол кубка, ну, соответственно, сезон. Знаете, зимний кубок был очень странный, такой кубок, э, потому что мы играли в очень ужасных э, погодных условиях, мы боролись с организаторами, теми, кто предоставлял нам поля. Они, да. извините меня, снег убирали за, буквально за 30 секунд до начала матча. Тем не менее, у нас есть такая номинация. И я вам скажу, что когда случился этот гол, даже комментатор сказал, что в мужском футболе он такого не видел. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Это полуфинал Карма Алихтан как раз. И я приглашаю сюда Гульнас Гусманову. основополагающим номинациям, скажем так. То есть это те люди, без которых, наверное, ну, нельзя было достичь каких-то определенного уровня, скажем так, и добиться каких-то успехов. Номинация «Лучший вратарь». Вы знаете, я, в принципе, уже много видел матчей, и я скажу так, что э, есть команды, которым, в принципе, все равно, какой вратарь стоит в воротах. Вот, но этот вратарь действительно а, проявил себя очень хорошо в самом важном матче, то есть это в финале Кубка. Человек, который вытащил команду, и то, что команда Феникс сейчас чемпион, благодаря, в принципе, ей. Мы поздравляем и награждаем, цепляя его Татьяна. Это вратарь, который за весь сезон, за весь сезон пропустил всего лишь один гол. И что очень интересно и для меня приятно, что гол пропустил он в финале от команды «Челси». Все, спасибо тебе большое. Ценный игрок «Упка». В прошлом, в прошлом сезоне самый ценный игрок, это был игрок, который забил больше всего голов в чемпионате. Наумова Вероника, которая забивала у нас в среднем по 4 мяча за матч, и там, в принципе, спорить с ней не было смысла никому. Но зима, сами понимаете, у нас плохие погодные условия, очень трудные матчи, тем более у нас самый ценный игрок лиги. Зимнего кубка женской любительской футбольной лиги становится капитан команды «Феникс» Курдина Анна. И самое интересное, какой будет приз у нас. То есть мы э, очень очень ценим людей, которые впихают нас наверх, как Александр Петрович, и людей, которые, в принципе, пропагандируют здоровый образ жизни, развитие футбола и тому подобное. Вот Анна у нас как раз именно такой представитель, что я считаю, что футбол, в принципе, это вся ее жизнь. То есть этот человек может приехать на тренировку, Работа у нее заканчивается, допустим, в 6 часов, но она в 6.30. Я не знаю, каким образом, но она прилетает с другого конца Москвы и приезжает на тренировку, после которой, в принципе, умирает, я знаю. Но ничего страшного. Вот, поэтому мы и ценим самых ценных игроков лиги и очень трепетно к ним относимся. Поэтому награда у нас, естественно, денежная. Самый ценный игрок лиги получает сертификат от женской любительской футбольной премьер лиги, сертификат на 100 тысяч рублей.